За свое смирение, за свое милосердие к ближним, за свою глубокую искреннюю молитву Господь даровал преподобному Феодосию дар чудотворения и отгнания бесов. Однажды, уже вечером, к преподобному Феодосию пришел эконом и стал жаловаться, что в монастыре нет денег, и завтра уже нельзя будет купить ни еды, ни вообще всего необходимого. Преподобный Феодосий сказал ему, «Анастасий, иди с миром, молись Богу, до завтра еще есть время. Бог нам обязательно поможет». И встал на молитву. В это время отворилась дверь его келья, и вошел сияющий отрок. В военных доспехах. Молча положил он перед преподобным мешок золота и удалился. Утром преподобный Феодосий стал спрашивать превратника, кто приходил к нему в монастырь ночью. Превратник ответил, что никого не было. Я как закрыл вечером ворота, так и их больше до утра я не открывал, потому что в них никто не стучал, и к нам в монастырь никто не приходил. Понял тогда преподобный Феодосий, что это была помощь свыше. Утром он отдал золото эконому и велел купить все необходимое. И таких случаев было много. Господь также хранил Киево-Печерскую обитель и от разбойников. Однажды разбойники ночью хотели напасть на монастырь, и ограбить его. В это время старая ограда вокруг монастыря была снесена, потому что монастырь расширялся. И увидев, что нет ограды, разбойники подумали, что это самое удобное время. У монахов, наверное, есть сокровище, и нужно напасть на монастырь и ограбить его. Но когда ночью злоумышленники подобрались к монастырю, они услышали дивное пение монастыре и свет. То пели ангелы, а разбойники подумали, что это братья стоит на молитве. И ушли в лес подождать, когда монахи закончат молитву. Несколько раз разбойники подходили к монастырю за ночь, и все время оттуда доносилось дивное пение и сиял свет. Так они ушли ни с чем. думая, что всю ночь молились монахи. В другой раз разбойники пытались снова напасть на монастырь. Но когда они приблизились к нему, они увидели, что на их глазах монастырь стал подниматься на небо и как бы повис в воздухе. Такое чудо привело злоумышленников к покаянию и исправлению жизни. В другой раз... Поймали уже других разбойников и привели их к преподобному Феодосию. Но преподобный Феодосий не стал их наказывать. Увидя разбойников связанными, он пожалел их, провел с ними душеспасительную беседу и отпустил их с мером наградив деньгами, взяв с них обещание, что они исправят свою жизнь и будут довольствоваться плодами трудов своих. Так и произошло. Эти разбойники покаялись и больше не совершали никаких злых дел. Обладал старец еще по милости Божьим и даром прозорливости. Один боярин именем Климент принес в монастырь Святое Евангелие, чтобы принести его в дар монастырю. Он держал это Евангелие под одеждой. Встречившись с преподобным, и уже собираясь сесть для беседы, он услышал такие слова преподобного. «Прежде чем садиться, брат, вынь святое Евангелие из-под своей одежды, которое ты принес в дар Пресвятой Богородице, а уж тогда садись, и мы с тобой побеседуем». Боярин Климент был поражен. Он даже и не мог подумать, что старец знает об этом подарке. Он вынул Евангелие, принес его в дар монастырю, а позже душеполезно побеседовал с Феодосием, и Феодосий наставил его вере и отпустил с миром. И таких чудес было множество. То есть Господь за безграничную веру, молитву и смирение прославил своего угодника. Но любая... Человеческая жизнь подходит к концу. Подошла и, ну, к концу и жизни преподобного Феодосия. Он заранее знал день, когда отойдет к Богу, и собрал всю братью, наставляя их о праведной жизни. Потом ушел в келью. Три дня он лежал в своей келье безмолвно. Снова, потом снова позвал всех к себе, и тогда объявил, что настал ему час отойти ко Господу. В субботу, после восхода солнечного, оставит душа моя, тело мое. После этого он отослал всех и, встал на колени, молился о спасении своей души, об иноках и монастыре. А потом лег на одр свой, сложил крестообразно руки и предал святую душу в руки Божьи. Бывший неподалеку княз увидел огненный столб, поднявшийся над монастырем. Он догадался, что умер блаженный Феодосий, и горько зарыдал. Горько плакали братья над телом его, и множество народу собралось перед монастырем, ожидая, когда понесут преподобного. Братья заперли ворота, как хотел преподобный, и сидели возле его тела, ожидая, когда разойдется народ» чтобы похоронить его, как он велел. Ну и простые люди, и бояре терпеливо стояли у ворот. Тогда по воле Божьей пошел дождь, и все разошлись. Иноки отнесли тело Феодосия в пещеру и положили там, запечатав гроб, и весь день пребывали без пищи. Вот, дорогие братья и сестры мы должны обратить внимание на то, что вот Господь прославил своего угодника за его безграничную веру, смирение и упование на волю Божию, на милосердие к ближней. Мы, конечно, не монахи, мы живем в миру, но и все вот эти качества, да, смирение, милосердие, жизнь по заповедям, нужны и в миру. Поэтому даже нам, мирянам, есть чему поучиться у преподобного Феодосия. Так давайте мы будем с него брать пример, конечно же, находясь на своем месте, и жить по заповедям, уповать на волю Божию, не осуждать никого, и проявлять милосердие по отношению к тем, кто нас окружает. Я поздравляю вас с Днем Памяти этого дивного святого. Храни вас Господь его святыми молитвами.